Уважаемые зрители, я рад всех приветствовать. Мы открываем второй день Форума Свободной России, работы Форума Свободной России. И вы знаете, в качестве такой реплики или эпилога к первому дню поделюсь с вами наблюдением, которое станет своего рода прологом к работе нашей нынешней секции. Дело в том, что я не знаю кому как, но мне бросился в глаза такой резкий контраст между... Несколько упадническим настроем многих российских ораторов вчера и бескомпромиссным, боевым, наступательным настроем представителей белорусского сопротивления, представителей Украины, представителей Литвы, которые подбадривали нас, говорили о том, что не время и не место для уныния, и мы здесь собрались не для того, чтобы предаваться унынию. И вот размышляя о причинах такого контраста, я подумал, что, возможно, этой причиной является отсутствие в одном случае и наличие в другом случае такого источника солидарности и боевой политической энергии, как нация. Нация не в таком механическом понимании, как это воспринималось и рассматривалось простыми людьми в советские времена, а нация в современном понимании, как гражданская общность, как общность политическая. И мы видели нечто подобное рождению этой нации или проявлению этой нации в ходе гражданских выступлений и в России в 2011-2012 годах, но потом мы увидели, как все это пошло на спад. Сегодня действительно полная апатия проявлением которой вчера были вот эти многие как бы выступления. Что интересно, однако, на этом фоне, что наиболее такие боевые выступления последних лет на территории России, они имели место там, протесты я имею в виду где тоже мы можем говорить о наличии такого вот источника социальной солидарности, как нация, будь то нация более классического типа или то, что можно охарактеризовать как нацию нового типа, регионацию. Ну, некоторые примеры – это Ингушетия, конечно, мы следим за делом ингушских узников, это Калмыкия, это Башкирия, это Бурятия, это Республики Севера, также это Приморья. И в этой серии я хочу сказать, что это, в общем-то, не новая ситуация, и это та причина, по которой русское освободительное движение, начиная с герцена, искало союза с освободительными движениями, того, что называлось, национальными окраинами. На самом деле можно даже бросить мостик в предыдущие времена и вспомнить совместные крестьянско-казачьи нароческие восстания 18 века, где тоже выступали совместно народы России в единой борьбе против абсолютизма. В последние годы, я считаю, появилась такая вредная тенденция вот эту традицию связывать с большевизмом, считать, что большевики являются создателями национальных республик, образований, движений. Мы, конечно же, знаем, что это не так, мы знаем, что все эти движения возникли незамедлительно и оформились после февральской революции. Мы должны напомнить, что учредительное собрание, которое многие антибольшевистские деятели в России считают вот, точкой отчета, такое, оно впервые провозгласило Россию федеративной демократической республикой как неразрывный союз народов и областей в пределах федеральной конституции «Суверенной». Дальше, в годы Первой гражданской войны, эту линию продолжал комитет участников учредительного собрания, русский политический комитет Бориса Савенкова, в годы Второй гражданской войны эту линию воплощал себе комитет освобождения народов России, поэтому, когда 12 июня 1990 года была принята декларация о независимости России, там тоже содержались все эти, в принципе, принципы, в том числе признание самоопределения народов России. И это можно считать продолжением не советской традиции, а вот этой русской освободительной, федералистской, многонациональной традиции. Поэтому, переходя уже к нашей сегодняшней секции, я считаю, что она уникальна в каком-то смысле. Это первая попытка конструктивного диалога национальных движений российских республик и представители Русского национального движения. Поэтому я представляю участников секции в алфавитном порядке. Габасов Руслан, бывший лидер запрещенного ныне в России движения «Башкорт». У нас на связи Елфимов Сергей, представитель коми национального движения «Защитим себя». Он подключится через Zoom, представляю Сергея. Дальше это Константинов Даниил, представитель, лидер русского европейского движения, Пулин Михаил, лидер Ассоциации народного сопротивления и главный редактор портала «Регион эксперт» Штепа Вадима. Мы начнем с выступлений, коллеги, я предлагаю ну, по возможности кратко, минут на 5-7, каждый выступит, потом обменяемся репликами и ответим на вопросы. Руслан, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники форума. В первую очередь я хочу поблагодарить всех организаторов данного форума, такого прекрасного, такого нужного. Отдельно хочу поблагодарить организатора именно этого заседания, Вадима Сидорова. Ну что, я начну с того, что хочу сказать, что наша страна, которая для всех нас является родиной, она неизлечимо больна. В ней сегодня... Отсутствуют права и свободы граждан, которые нам всем гарантированы в Конституции Российской Федерации. В ней преследуют и сажают тюрьмы за инакомыслие. В ней сегодня целые народы находятся в угнетенном состоянии и не могут реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение. Я приехал из республики Башкортостан, где сегодня любая оппозиция, будь она то либеральная или это башкирское национальное движение, преследуется. Последние громкие аресты вот, Лили Чанышевой, координатор штаба Навального Уфе, башкирской общественницы Рамили Саитовой, вызвали большой общественный резонанс в республике. Год назад закрыли, запретили крупнейшую национальную организацию Башкор, в которой я являлся одним из основателей. И что спровоцировало, соответственно, преследование всех тех, что было с ней так или иначе связано. Это вылилось в Крамосколинское дело, знаменитое сейчас в республике. Оно еще не закончено. Ну и не надо забывать, что на долгие 9 лет посадили одного из лидеров башкирского национального движения, Айрата Адина только за то, что он предлагал свое видение переустройства этого государства на новых договорных принципах истинного федерализма. Сегодня, в принципе, а то, что он предлагал и то, что говорили другие идеологи федерализма, в принципе, сегодня все больше и больше находят отклики среди граждан России. В принципе, сегодня все федералисты, они едины во мнении, что, вот, если мы хотим, чтобы все народы Российской Федерации сохранили свое единство, да, если мы хотим, чтобы преобразования завершились, мирно завершили, завершились, эта страна должна быть переучреждена. Переучреждена на новых договорных основах всех ее субъектов друг с другом. То есть это должна быть горизонтальная договорная основа, а не вертикальная, спущенная нам сверху. И одна из самых главных мыслей здесь протекает в том, что Национальные республики ни в коем случае не должны быть понижены в статусе, и уж тем более они не должны быть ликвидированы, что, естественно, вызовет хаос. Наоборот, другим областям, субъектам федерации, областям, краям, округам, наоборот, их не статус нужно повышать до республик, потому что я как бы напомню, что народы, которые сегодня имеют национальные республики, они не вошли в состав этого государства, то есть не пришли они откуда-то, они вошли в состав этого государства уже со своими землями. И продолжение как бы хочу сказать, что после того, как статус всех других субъектов Федерации повысится до республик, тогда уже каждая республика сама будет решать, как ей развиваться в каком векторе ее политического или экономического развития, в каком направлении будет, куда она будет двигаться в соответствии ну, с ее географическим расположением, да, культурными особенностями ее граждан, с ее самобытностью. То есть у нас же все регионы разные. И, естественно, нам нужно подумать по поводу вот этого вот территориального столичного монстра, которым сегодня является Москва. Столицу, конечно, лучше перенести. Куда перенести, это все обсуждается. Вот, что еще хочу сказать? Еще хочу сказать то, что будет это федерация или конфедерация, то есть политическое устройство нового государства, решать должны сами субъекты. Но в любом случае... Заканчивая, хочу сказать, что вот у Российской Федерации, которая сегодня, если она прекращает быть Федерацией, вот такого государства нет будущего. И это будущее, то есть вот мы с вами должны все вместе предложить и реализовать. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Предоставим слово Сергею из Республики Коми. Да, слышно, Сергей. Добрый день, друзья. Бурглон, Йортиас. Я рад приветствовать вас на столь высоком форуме. Благодарю вас за приглашение. И хочется, прежде всего, отметить то, что одно дело, когда мы говорим о каких-то дальних перспективах, которые будут когда-то будущим необозримым еще. Другое дело, как мы, национальное движение, можем влиять на ситуацию сейчас и в данном контексте политической, экономической, социальной ситуации на местах. Одно дело слушать хорошие советы за границей, не принимать его укор. Другое дело жить и работать сказать, в полевых условий. Хочу отметить, первое, что факт, что мы являемся национальным движением, Пролашна, которая существует уже где-то около 20 лет. Что можно отметить? Как я думаю, любое так называемое национальное движение в российском регионе, в этом движении пролашна, основная масса бюджетники, чиновники и представители партии «Единая Россия». Соответственно, мы имеем такой же результат, точнее, отсутствие, полное отсутствие ОНУ. И это побудило национальных активистов виниться и возродить движение, которое было на заре перестройки. Это движение, когда была национальная правозащитная партия, время, что защитим себя, сейчас это национальное движение. И... У нас есть такой тезис о том, что республика Коми – это наша единственная родина. Да, Российская Федерация – это государство, которое мы уходим. На территории республики есть коренное государство, образующий народ, о котором мы не предстоим говорить и акцентировать на это внимание. И, э, этот э, народ является основой для формирования и гражданского общества и республики, и граждане республики являются основой для формирования будущих пламинаций. Имеется в виду, это наднациональное. Э, не, мы не делим э, в нашем обществе людей на какие-то определенные этнические группы. Э, над месяц сейчас прошла перепись, э, э, итоге которой, конечно, вызывает большие сомнения. Уже год тому назад началось движение среди не коми, скажем, населения республики, как, когда они были происхождения, а коми русского происхождения. То есть эти люди уже начали осознавать как часть данной территории, часть данного этноса, хоть даже и, может быть, не владеющего одним из государственных языков. Следующий момент. В этом году праздновалось столетие коми-автономии. И так как в республике все мероприятия были запрещены за печально известного коронавируса, но праздники прошли в Санкт-Петербурге и в Москве. Причем довольно-таки помпезно. Как отреагировало местное население? Один из депутатов Канала Совета, Государственного Совета Республики Комми, сам член Единой России, в средствах массовой информации признал, что, бывая в отдаленных и не очень столах и деревнях, он заметил такую тенденцию. На маленьких празднованиях, которые люди проводили без разрешения сами, звучался гимн только республики. И звучали такие э, реплики и высказы, которые он же не посмел привести э, вслух, высказы, потому что они противоречили как сказали, ну, его взгляду. Что мы имеем на данный момент? Мы не говорим о том, что нужно что-то разрушить до основания, а затем на этом пустом месте из пепла что-то воссоздавать. Это годится только для удобрений. Мы говорим сейчас, что вполне реально и это пересмотр федерального договора. Зачем Республике Коми иметь там, скажем, свою армию, свой флот, там еще что-то? Да? То это? Нам, нам это не, не даст ничего. Пересмотр федерального договора, соответственно, и отчислений в местный бюджет даст большой толчок развитию региона, местным регионам. И следующий момент о том, что, например, на митингах последних двух лет, которые организовывала и оппозиция вместе, под руководством местного отделения КПРФ, вот наше отделение КПРФ довольно-таки активное и в национальном движении вы, вы не увидите ни одного российского флага федерального. Красные знамена и вот Коми Перна и республиканский Коми Перна – это вот наш национальный флаг движения, который вы видите за моей спиной. Я думаю, что прежде чем изменить Россию, нам нужно вначале измениться самим. Основная болезнь Любого э, национального движения — это великодержавный шовинизм. В данном случае, если русско-национальное движение перешагнет вот этот остаточный дух закваску великодержавного шовинизма и отношение к так называемым малым или коренным народам, как меньшим братьям, то я думаю, это будет большой силой и подспорье для общего блага и для, общего, для достижения каких-то общих целей. Надеюсь, что я на этом своего пока резюме выступления большое завершаю. Надеюсь, что вы зададите вопрос, на который я смогу дать более-менее полный ответ. Спасибо большое, Сергей. Даниил Константинов, пожалуйста. Всем привет. Я очень благодарен организаторам этой панели – за возможность поучаствовать в этой острой и актуальной дискуссии. А тема эта действительно актуальная и острая, потому что касается она и сферы межнациональных отношений, и сферы национально-территориального устройства России и вообще будущего российской государственности. И я объясню, почему меня это порадовало. Дело в том, что э, долгое время э, само слово русский и совершенно не русский народ были практически исключены из широкого политического а, лексикона. По понятным причинам, после революции 1917 года, большевистской революции, я имею в виду, в доктрина а, такого а, агрессивного интернационализма, а главным своим идейным врагом а, российские коммунисты обозначили великорусский шовинизм. То есть фактически с этого момента русская тема и русский вопрос стали задвигаться в угол. Интересно то, что с падением советской власти русский вопрос не был из этого угла выдвинут, потому что когда появились первые демократические парламент, я имею в виду Верховные Советы сначала СССР, а потом РСФСР, и когда туда были избраны демократические партии, в частности, Демократическая Россия, в которую входил, например, мой отец, то когда он, например, начинал вести разговор со своими коллегами о русском народе, о русском вопросе, о самоопределении русских в России, и о том, например, что русские являются тоже репрессированным народом, на минуточку, то от него просто шарахлись. Такова была тогдашняя политическая культура, она была подчеркнута интернационально, но преимущественно по отношению к русским. И то, что сейчас в, скажем так, в недрах все-таки преимущественно либеральный, преимущественно либеральной дискуссионной площадки, я имею в виду форум свободы России, поднимается такая тема с такой формулировкой, это отлично. Потому что, возвращаясь опять-таки к историческому контексту, все последние годы до недавнего времени и российская власть, и большая часть либеральной оппозиции и шире либеральной общественности старались не говорить о русском народе, не поднимать русские вопросы, вообще стараться не трогать эту тему, считая ее взрывоопасной для России. А мы знаем, что если каким-то предметом не заниматься какой-то проблемой, то в конечном итоге эта проблема может стать неразрешимой. А поэтому еще раз спасибо, я так понимаю, Вадим, что ты придумал это название, эту панель. Что касается а, ответа на главные вопросы, содержащиеся Конечно, национальная. Потому что а, в любом государстве есть определенное этническое ядро, его формирующее. И даже когда появляется гражданская нация, все равно это идти типа, поначалу тоже и долгое время оставались таким этническим ядром. А в, во Франции, соответственно, потомки а, гальско-романского населения. Ну и дальше можно смотреть по разным странам. Бывают, конечно, исключения. Бывают государственности интересные, сложные и необычные. Ну, скажем, Швейцария, в которой существуют разные кантоны, говорящие на разных языках, и при этом уживающиеся в одном государстве вместе. Сначала в форме конфедерации, сейчас это уже, наверное, больше все-таки федерация. Но, тем не менее, в большинстве случаев у каждой нации, пусть даже гражданской, присутствует этническое ядро. Ну, в России объективно всего пропорции населения... Этническое ядро является русским. Я напомню, что по данным последней переписи, вызывающей хоть какое-то доверие, я не имею в виду вот эту последнюю перепись, которая проводилась непонятным образом совершенно, и в которой не принимал участие ни один из моих знакомых, так вот, по данным предыдущей переписи, русские составляли 80% населения России. А никто людей не принуждал к указанию этой национальности Никаких репрессий э, за указание иной национальности не предусматривалось. То есть люди добровольно, количество количестве 80% обозначили себя так. Ну, значит, народ, русский народ существует, реально, у него есть свои интересы, он составляет большинство в этой стране и является, безусловно, тем самым, путем к пониманию нации, как э, сообщество сограждан, как политического конструкта, мы все равно должны будем признать, что нация в государстве должна существовать. И на мой взгляд, я знаю, что у тебя другая позиция, очень интересная, я, для, я с удивлением о ней узнал, но на мой взгляд нация в государстве может быть одна, как сообщество сограждан, как корпус этих сограждан. И сам термин «многонациональный народ», то есть по сути «многонациональная нация», сообщества сограждан звучит абсурдно как оксюмарон нация состоящая из многих наций или что что подразумевали авторы российской конституции а до этого авторы советских конституций когда прописывали столь странную конструкцию трудно постижимую для понимания что же такое многонациональная нация может быть, они имели в виду не нации, а национальность? Национальности, как несколько иной термин, как раз-таки больше применимой к этничности. Может быть. Но тогда надо как-то это пояснить. Я, кстати, напомню, что в западных странах вот слово «национальность», «националити» обозначает принадлежность как раз не к этнической группе, а к гражданству той или иной страны мы приходим мы заполняем документы мы видим этот вопрос и вписываем туда что название страны ну и наконец что меня тревожит в конструкции многонациональности на мой взгляд она изначально задает вектор раскова общества раскова на составные части и до какой степени может дойти этот раскол, мы не знаем. Мы видели, как раскалывалась, например, Югославия, и какими зверствами, кстати, взаимными зверствами, это сопровождалось. Мы видели, как распадался Советский Союз, и мы видели, как на некоторых частях этого Союза тоже происходили подобные вещи. Грузия, Абхазия, Осетия, Приднестровье – Нагорный Карабах, который не отпускает азербайджанцев и армян до сих пор, и до сих пор там гибнут люди. И поэтому, вот задавая такой вектор многонациональности, и даже говоря о федерализме, говоря о конфедерализме, о праве регионов на самоопределение, мы должны быть очень внимательны и ответственны для того, чтобы понимать, что наши действия не должны привести к каким-то трагическим последствиям. И в этом смысле у меня есть вопрос вот к нашим участникам дискуссии, представляющим национальное движение, я так понимаю, позже они смогут ответить на этот вопрос, я просто сразу его а, проброшу. Вот вы говорите федерализм или конфедерализм, вы говорите, что регионы должны получить а, значительную самостоятельность. А, внутри, в душе вы, возможно, мечтаете вообще о полной а, государственной <къем> самостоятельности. А каков будет статус и каково будет положение тех же русских в этих национальных республиках? Да и не только русских. Мы знаем, что в Татарстане, например, существует три крупнейшие национальные общины. Татарская, русская и башкирская. А, это у вас как раз, да? Да, да. Ну, просто в Татарстане мне тоже говорили, что есть определенные... Там ваши? Напряженности. Поэтому вот эти вопросы надо проговаривать заранее, чтобы потом не получилось, прошу прощения, как в Боснии, Косово, Нагорном Карабахе и Приднестровье. Спасибо большое. Спасибо, Даниил. Даниил ну, немножко пополемизировал с моей концепцией, я позже отвечу да. на его реплику, и участники движения тоже смогут ответить на заданный вопрос. Михаил, прошу высказаться. Михаил Пулин. Всех приветствую. Спасибо организаторам за создание этой панели на форме Свободной России, потому что действительно тема более чем актуальная и важная для нашей страны и для нашего общего дела. Мы поставили перед собой задачи, большие задачи в полном смысле этого слова исторического масштаба ведь немного ни немало ни речь идет о переучреждении государства и думаю очевидно всем что возможно это не путем так называемых выборов в путинской эф, не путем э, хождения исключительно там шариками ленточки будем честно сами с собой это возможно исключительно революционным путем. Пусть там, конечно, меня там заводят какие-то уголовные дела, мне это совершенно без разницы. И так их довольно много заведено в Российской Федерации, я имею убежище в Литве на данный момент. Мы говорим о сломе того строя, о сломе той государственности, которая существует на данный момент в РФ. Особенно после так называемого обнуления Конституции, сделанного Путиным буквально недавно говорить о сохранении РФ, ее основного закона в нынешнем виде, нелепо и глупо. Или мы действительно с вами хотим о том, чтобы у нас президент страны, тот же мог находиться неограниченное количество сахов у власти, и хотим иметь в качестве вида государственного устройства вот ту самую суперпрезидентскую республику, которая была установлена на самом деле изначально еще при... Ельцине, а при Путине эта тенденция была только усилена и доведена до крайности абсолюта. Конечно, нет. Мы все хотим создать свободную, справедливую процветающую в будущем страну, где человек действительно будет человеком, а не холопом и подданным вот этого самого ужасного государственного моста. И национальный, и региональный вопрос в этом контексте важнейший и ключевой, как говорили ну, до меня уважаемые спикеры. Дело в чем, любая революция, она априори национальна. Без национальных революций никогда не было в нашей истории. Мы их называем так, французская революция, русская революция, даже американская. Почему нет? В огне революции рождается нация. Так было, так будет. Это закон и основной вектор революционного процесса образования наций в гарниле того, что происходит, когда люди свергают тирана и осознают себя не подданными, но гражданами. И в этом контексте очень интересно. Получается так, что все есть, а русских нет. У нас есть на данный момент национальные республики в стране, а русской республики нет. Так же, как в Советском Союзе были национальные компартии, а русской коммунистической партии не было почему-то. Ну, не было и не было. Потому что, как говорится, русских может нет, а на нет и а суда нет. И вопрос очень важный и интересный. Не хочу приуменьшить ни один народ, я замечательно ко всем отношусь, но получается как-то так. И в этом плане, я считаю, нам нужно вот, русским людям именно. отталкиваться не от каких-то шовинистических концепций. Нет, нам нужно в том-то и дело, парадокс получается в том, чтобы освободиться русским людям от этого гнета, тягани и учредить что-то свое. Нужно, наоборот, дружить и взаимодействовать с теми же национальными движениями. И появилось это не сегодня, не вчера и даже не позавчера. За нами тени Савенкова, за нами тени Антонова, за нами Емельян Пугачев который вполне себе в том же Поволжье взаимодействовал и с национальными формированиями в деле борьбы против гольштейна Готовской династии. И именно поэтому, я надеюсь, апеллирую опять же к опыту наших великих предков, которые плечом к плечу пытались тогда создать новую страну, взять тоже Пугачевское восстание, переучредить государство, заменить дворянскую элиту на новую контролиту, появляющуюся тогда. Я вполне себе думаю, что в деле совместной борьбы мы найдем компромиссы и в деле, уважая друг друга и понимая друг друга, придем к тому, что государство нужно приучредить на приоритетных началах с теми же другими народами, населяющими нашу страну, коренными народами России. Потому что развалить и уничтожить <coughs> довольно-таки легко и далеко не факт, как многие представители демократического движения говорили, что да слишком большая у нас страна, зачем ее? ну сделаем 50, 100 там маленьких, хорошо заживут, ну хорошо живут ну, относительно Литва, Латвия, Эстония, ну, да вспоминают, конечно, же, Литву, Латвию, Эстонию замечательные демократические страны, я их очень сильно люблю, но не всегда получается. Литва, Латвия, Эстония. Иногда получается Приднестровье, ДНР и ОНР. Важно нам помнить, понимать и отталкиваться от этого, понимать важность здорового регионализма и здорового понимания национального вопроса. Спасибо большое. Большое спасибо, Михаил. Слышно, да? Вадим Штепа, хоть и молод, но фактически дедушка русского регионализма. Ну, сп спасибо, да. Хотя действительно темой регионализма и федерализма я занимаюсь уже даже не один десяток лет, и на портале "Регион Эксперт" мы сейчас активно ее двигаем. Я бы, вот послушав сейчас все выступления, я бы первым делом согласился бы с Русланом Габасовым о том, что поддержал бы его тезис и который, собственно говоря, мы и сами давно двигаем о том, что Россия нуждается в переучреждении как равноправных республик, как федерации или конфедерации, это уже сами субъекты решат. Это вот один такой подход. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, да, этнический вопрос, национальный вопрос, безусловно, важен, но у меня есть все-таки такое ощущение, что если сводить всю политику к этнике, мы получим какую-то войну резервации между собой, да? Вот в нормальных федерациях как-то вот эти вопросы решаются легко. Вот, например, в ФРГ все школьные программы составляются на уровне самих земель. То есть там не Берлин за всех решает, а сами земли определяют, на каких языках там будет все преподаваться. Соответственно, в России должно быть также, чтобы сами регионы решали, какие там языки у них будут преподаваться, какие государственные, какие нет. Но такого, к сожалению, у сейчас нет. Сейчас мы наблюдаем, что нынешняя Российская Федерация, в кавычках, она просто постепенно превращается в такой ремейк Российской Империи, даже более жесткий, чем исторический. И поэтому, может быть, разумно как-то взглянуть на вещи постимперские, то есть и на тот же самый русский вопрос. Вот давайте вспомним, да, вот существовала когда-то британская империя, она даже была больше российской, да, империя, на которой никогда не заходит солнце. Ну что, она вот развалилась, да, и получилось множество замечательных англоязычных стран. Разве от этого исчезла английская культура? Да нет, она англоязычная, она стала совершенно разной стала американская культура, канадская, австралийская, новозеландская, да какая угодно, и это породило такое мировое многообразие. Если мы посмотрим, например, на испанскую империю, да, вот когда-то тоже крупнейшая была. Сейчас практически вся Южная Америка, все страны Южной Америки говорят по испански, но это совершенно разные страны и каждая со своей культурой. Может быть, следует посмотреть на после имперское будущее русского народа именно с таких позиций, что не с позиции такого единого имперского народа, вот, а с позиции глобальных, что, есть, что может возникнуть множество стран вполне русскоязычных, да, вот, поскольку в России сейчас более 80 регионов, из них, из них где-то 60 да, вот, краев и республик, так называемых русских, да, и они вполне могут составить разные страны и которые вполне будут взаимодействовать между собой, как взаимодействуют между собой, например, э, та же Австралия, Британия, Новая Зеландия и так далее, и, или страны Южной Америки. Я думаю, что, может быть, вот такой подход будет исторически более перспективен. И его, как бы некоторые такие сплохи, мы наблюдаем уже сегодня, мы наблюдали это в Хабаровском крае, в тех выступлениях, там тоже не было ни одного российского флага, там были краевые флаги. Да, хабаровчане считают себя этнически русскими, но они политически, они все-таки уже являются собой, скажем так, основу дальневосточной. Регионация. Это уже э, э, дру, другое мышление у тех местных русских людей, чем, например, мышление у э, э, жителей европейской части России. Спасибо. Спасибо, Вадим. У нас возникло несколько вопросов, на которые мы последовательно ответим, а потом, наверное, дадим участникам, то есть зрителям задать новые. Но ну, я сперва отвечу на реплику Даниила, потом мы попросим представителей вот, национальных движений республик ответить на вопрос Даниила о том, как они веют положение в своих республиках в будущем, русских и других нетитульных народов. Потом Даниил, я так понимаю, хочет ответить на Реплику Вадима, а потом мы попросим зрителей задать нам вопросы. Ну, когда Даниил на самом деле спорил с моей концепцией, она даже не столько моя. Я просто я предполагаю, что он говорит об одном из моих последних постов, где я комментирую формулу академика Тишкова Нация нации. И я написал о том, что я полностью согласен с этой формулой, но считаю, что в его случае она ну, не соответствует заявленному тезису по обоим позициям. Не видит он ее как, как бы, союз наций, и нету в ней места гражданской нации как таковой. То есть фактически он говорит о народе верноподданных, просто разноэтнического происхождения. Я же считаю, что нация нации возможна, и речь идет не о национальностях в этническом чистом смысле, а именно о нации нации в политическом отношении. Потому что они уже возникли именно как политические нации вот после февральской революции. Мы знаем вот представитель сидит башкирского движения, возникла незамедлительно башкирская автономия со своими институтами, которая, кстати, незамедлительно вошла в союз с русскими формированиями и совместно вела сопротивление большевизму со своей драматической историей и многие другие. Политические нации, не только этнические нации, которые стали базой возникновения республик в составе, ну, теперь уже Российской Федерации, которые по Конституции Российской Федерации, по статье 5, являются государствами. То есть государствами в государстве, что не является какой-то уникальной ситуацией, потому что, например, United States of America буквально на русский надо было бы переводить не как Соединенные Штаты Америки, как Соединенные государства Америки. Да, и по сути, статус многих земель немецких, особенно Баварии, которая прямо называется свободным государством, он как бы такой же. То есть это была моя реплика на вопрос, ну, на реплику Даниила. А сейчас я попрошу, может быть, Сергея сперва ответить на вопрос, как он видит в будущем положение русских в республике Коме. Сергей, пожалуйста. Да, да, спасибо. Дело в том, что мы говорим не... О каком-то отделении национальных республик, например, конкретно, мы говорим о возрождении федерализма и о возвращении к тем конституционным правам, которые были зафиксированы в Конституции до изменения в 2000 году, когда Конституции регионов были унифицированы. И поэтому мы говорим о реставрации Республики Коми. Каково же было положение до изменения? У нас два государственных языка, и они должны быть, должны быть равноправными, равнозначными и с равными условиями. И так касательно э, других аспектов. Мы не говорим о том, что, скажем, русскоязычная община республики, которая составляет, скажем, где-то 75 процентов по последним переписи не нет, а предыдущей, мы не говорим что иногда куда-то депортировать, выгонять или что нет, это наши, это наши родственники, это наши друзья и я думаю, что у разумных людей возможно разумное существование, дружеское общение и совместное развитие для блага вот своей родины, республики Коми. Мы не предполагаем каких-то вот таких мер и не предлагаем, и не выдвигаем по отношению к некому и одисцу мы всегда говорим о том, что и подчеркиваем, что ущемляются права Коми коренного государства, образующего народа, и всех граждан Республики Коми. Мы всегда подчеркиваем, что нынешняя власть ущемляет права и свободы, интересы граждан Республики Коми. Кстати, понятие гражданин Республики было вот в предыдущей Конституции до изменения. Соответственно, дело не дошло до закона о гражданстве. Хотя, возможно, оно и нужно. Это мнение нашего движения и тех движений, которые вместе с нами солидарны, и мы работаем вместе. Спасибо. Руслан Габасов. Отвечаю вот на вопрос Даниила, я хочу напомнить, что вот у нас буквально год назад в республике произошло такое эпохальное событие, как защита Куштау. Многие, наверное, слышали. Так вот, там объединились все народы, которые сегодня проживают в республике, башкиры, русские, татары, и там действительно тоже на акциях протеста, на флешмобах, которые, это же все-таки защита длилась не несколько дней, она больше года была, на всех проводимых акциях протеста были только республиканские флаги. И под эти флаги вставали все народы. Вот. И это, когда мы победили, это была общая победа, и говорили о том, что это, вот там именно зародилась гражданская республиканская нация, именно вот политическая нация, вот о том, о чем мы сейчас говорим. И в будущем в нашей республике мы тоже собираемся строить именно гражданскую нацию. Да, Республика Башкортостан называется по имени республикообразующего народа Вашкир, но граждане этой республики будут те люди, которые верны принципам и идеалам этой республики. То есть да, будет свое гражданство. И никто не собирается там а, ущемлять а, или уж тем более выгонять или что-то делать там с другими нациями. А, все нации равноправны у нас и по Конституции. А, и, естественно, а, мы цивилизованный народ, абсолютно цивилизованный народ. И мы понимаем, что а, какие-то любые дискриминационные, а, дискриминационные действия в отношении других наций, это все это а, вызовет просто поражение а, той государственности, той республики, которую мы собираемся строить. Вот. А, ну, как было Руслан, а такой уточняющий вопрос. Вот мой друг и один из идеологов башкирской политической нации, политузник Айрадель Мухаммедов, он одновременно вот с тем, что он тоже выступает за то, чтобы была единая политическая нация, он предлагает, чтобы в башкирском парламенте были две палаты. Одна палата граждан, которая избирается всеми, вторая палата национальностей, которые будут представлены так серьезно, вот три этих крупнейших, ну как минимум три, там может быть больше на самом деле, народа, башкиры, русские, татары, вот в отдельном именно этническом качестве. Как вы относитесь к этой идее? Ну, это интерес, интересное, конечно, такое предложение. Ну, да, я, конечно, с ним знаком. Он даже говорил о том, что если какая-то нация, допустим, теряет свой процент, соответственно, там либо, либо люди уезжают, там, либо они добровольно, получается, ассимилируются сами, да, то есть признавая другую культуру лучше для себя, то если они, там, по-моему, говорил, что-то около 10% должно составлять, чтобы можно было войти в эту павату. то есть, то тогда, если она теряет этот процент, то она и выбывает, и, а другая нация, наоборот, ну, допустим, те же самые Чуваши, которые сейчас составляют у нас 100 тысяч населения в республике, тоже достаточно крупные, или марийцы, если они набирают больший процент, до 10%, допустим, и они уже входят в эту павату. Ну, это интересное, как бы, да, такое предложение, но это надо думать, смотреть. В принципе, почему нет? Спасибо. Данил хотел отреагировать да, да. на... Вот эти хорошие ребята все собрались, замечательные, благодушные очень и оптимистичные. Вы мне нравитесь очень. А дай бог, чтобы победили такие, как вы, а не те люди, у которых несколько иные представления о республиканском Строительстве. Я просто не хочу еще раз напоминать о таких вещах, как Косово, там, Босния и других местах, где творились просто страшные вещи в процессе вот этих всех национально-территориальных переделов. Мне бы очень хотелось, чтобы бесстрашных вещей а, в России обошлось. И знаете, что меня еще поражает? Вот а, действительно некая благодушная наивность взрослых, образованных, умных людей. Вот я две вещи отмечу. Даже вот мой старый друг и соратник Михаил Пуля, даже он немножечко заражен этой бациллой. Вот он говорит, надо вместе бороться, мы сейчас союзники с национальными движениями, это так прекрасно. Там. Но ведь мы не знаем, чем это обернется в будущем. Я могу интересную вещь рассказать, которую я услышал от своих латвийских друзей. Дело в том, что когда распадался союз, многие русские люди поддерживали идею латвийской независимости и, больше того, входили в комитеты латвийских граждан. Это были такие организации, которые боролись за независимую Латвию. А потом остались без гражданства. Это я не Латвию критикую. Это я просто говорю, что бывают такие ситуации. Можно остаться там без гражданства. А можно вообще оказаться в дурацком положении быть депортированным откуда-то или еще что-то. И здесь я хочу обратиться к Вадиму Штепе. Вот, а, ты вот тоже так благодушно рисуешь такую картину. Ну вот распалась Британская империя. Ну и хорошо. Вот посмотрите, сколько замечательных, прекрасных, английских, на самом деле, по сути, государств образовалось. Ну чудесно же. Есть Австралия с кенгуру, есть Канада с клевером, есть Соединенные Штаты Америки с их традициями федерализма и так далее. Но, а мы помним, как это все происходило? Где-то сопровождалось войнами, в которых погибали там, сотни тысяч людей. Война за отделение штатов была войной, в которой погибали сотни тысяч людей. Потом были массовые перемещения людей, так называемых лоялистов, которые не хотели жить в отдельных Соединенных Штатах Америки. Им пришлось переезжать в Канаду. Потом в этих Соединенных Штатах Америки началась гражданская война, которая, в которой погибли тоже очень многие люди. То есть мы же, понимаешь, эти, эти процессы происходят не так благодушно, как многим кажется. Та же Латинская Америка, которую ты апеллируешь, О, я прошу прощения, все это сопровождалось большой кровью. Уже мы не знаем, что ли, историю Боливара и историю потом несостоявшейся конфедерации Южной Америки? Знаем. А мы готовы идти на все эти жертвы, чтобы выстроить благодушный образ будущего вот этих вот государственности ответ Вадима и пару вопросов да, Данил, э, Данил э, р, ну разумеется в, в истории э, к сожалению в истории мы знаем много жертв, но какую альтернативу ты пред, предлагаешь сохранение империи, получается что Я, так но федерацию, федерацию должны составлять ее субъекты, то есть это не какой-то там царь в Кремле должен распорядиться у федерации, а сами, так вот я о том и говорю, что сами субъекты решат, какой формат отношений между собой им нужен, федерация, конфедерация или постимперская независимость. Спасибо. Спасибо. Пару вопросов из зала мы попробуем. Ну а можно? Да, молодой человек. Игорь Коробов, Я думаю, это не спорный вопрос, переучреждение России между националистами и, скажем, представителями национальных республик. Но как вы видите этот вопрос Даниилу? Как вы видите роль русских, скажем? Останутся русские также в виде разрозненных русских областей, либо должна будет появиться какая-то... Официальная субъектность, которая объединит русских в составе России. И вопрос, наверное, одновременно и к Данилу, и к представителю Руслан. Национальных республик, в переучрежденной России, должны ли национальные республики сохранить право на выход из государства? Спасибо. Я предложу также ответить на этот вопрос и Михаилу. Данил много говорил. Касаемо взаимоотношений русских и национальных республик, вопрос, на самом деле, больной, важный и ключевой, как вот тут уже говорилось в этом нашем замечательном разговоре. Я лично считаю, что у русских, так же, как и у других коренных народов России, должна быть своя русская республика, безусловно. Причем не обязательно она может быть одна, и должны быть русские регионы, где... Статус русских как коренного основного народа этих регионов должен быть закреплен юридически. Это касается не только русских людей, это касается и башки, татар, якутов. Да, у них есть земли, где эти автохтонные коренные народы России проживают с покон веку, и, в принципе, должны там жить в соответствии с собственными понятиями, традициями. И, отношением государственности. Опыт этого довольно-таки большой, и единственное, что сейчас, на данный момент, это сделано с явным перекосом не в пользу русских, но ну, у всех есть национальные республики свои, Чечня, пожалуйста, да, там, ну, понятно, что все это сейчас под властью вот этой вот путинской банды, которая оккупировала Россию, да, там, Дагестан, посмотрим. Ну, конечно, Дагестан — это отдельная немножко история, все-таки в Дагестане наций очень-очень много, а республика национальная одна, но из таких более можно привести примеры Якутии, Башкирии, Татарстана, которые, кстати, вот в те 90-е годы, Фактически имел независимость и самостоятельность, как субъект, такую, которая, может быть, имела только Чечня. Поэтому нужно юридическое закрепление и приравнивание русских регионов к национальным республикам. Спасибо. Данил, если есть желание дополнить. Отвечая на первый вопрос о положении русских, официальном положении русских, закреплении их роли. На самом деле бывают совершенно разные а, сценарии. Можно прописать в конституции, например, так как прописано в конституции вот, национальных республик, титульной нации, можно прописать в конституции роль а, государства, образующего роль русского народа. Можно прописать в конституции другой вариант, который предлагался в некоторых а, конституционных проектах российская нация в лице русского народа и других коренных народов России. Можно вообще отказаться от этничности в конституционном вопросе, чтобы не нагнетать лишних страстей и написать граждане России нация в лице ее граждан почему нет. А русские вопросы решать по-другому допустим, внутри страны. Вот Михаил говорит о русской республике, а я бы сказал о русских республиках. Мне кажется, это современней, это интересней. Это гибче, и это больше вообще соответствует духу времени. Почему действительно не поднять статус русских регионов, не придать им равный с национальными республиками статус, не дать им возможность решать в рамках своих локальных полномочий вот эти все вопросы, связанные с национальной идентичностью, ее поддержкой. И тем самым мне кажется, что можно избежать и конфликта с каких то конфликтных ситуации с национальными республиками. Грубо говоря, у каждого будет свой небольшой дом, в котором будут решаться эти вопросы. Я в этом смысле как раз федералист. Мне, кстати, нравится, если уж говорить о примерах исторических и географических, мне нравится федерализм американский, достаточно широкие компетенции штатов и отдельного законодательства. Мне нравится федерализм немецкий можно что-то вроде этого э, внедрить в России. Ну и, наконец, о праве на выход. Ну, я лично против, потому что я считаю, что все может посыпаться. Но надо понимать, что когда начнутся политические пертурбации, все пойдет вопреки нашей воле, и часть регионов мы, скорее всего, потеряем. Спасибо. Спасибо. Руслан. Отвечая на второй вопрос, который нам задали, да, я за то, чтобы у регионов, у республик, было право на выход. Объясню, почему. Дело в том, что вот если взять историю башкирского народа, да, то он три раза подписывал договор с этим, скажем так, государством на тот момент. То есть с Иваном Грозным первый раз был подписан договор, второй раз это Закивалиди подписывал с Лениным договор, с соглашением. Да? И третий раз это наш первый президент Республики Башкортос, Муртаза Рахимов подписывал договор вот федеративный, И, к сожалению, все три раза эти договоры через определенное количество лет были нарушены в одностороннем порядке. Поэтому нет никаких гарантий, что подписанный вновь договор не будет нарушен. Поэтому если только, скажем, Башкирская республика увидит, что нарушается договор а, в одностороннем порядке, он а, должен иметь право на выход с этого государства, потому что, как говорил а, еще раз говорю, идиолог а, а, башкирского национального движения, а а, я с ним полностью согласен, то, что у башкир, а, как у нации, у, у него практически не осталось времени. А мы, к сожалению, а, вот столько лет в составе России а, лишены возможности а, саморазвиваться, да. А, с, потребность свои вот культурные, да, национальные потребности как-то реализовать. И с каждым разом вот эта вот глобализация, русская ассимиляция, она все больше и больше давит. И вполне возможно, что вот через пройдет какое-то время, и мы перейдем ту черту, когда уже не будет выхода, мы уже просто не сможем выйти из этого ассимиляционного процесса, а мы хотим сохраниться. Хочет... Да, у меня буквально одна реплика. Да. То, что Даниил сказал в финале, что некоторые регионы мы потеряем. Это вот такой очень классический такой имперский подход, да, то есть с, с, с позиции какого-то центра, который теряет регионы, а с позиции населения самих этих регионов и республик они освобождаются. На разного... Бывает населения. кто хочет освобождаться, а хочет. Референдум. Спасибо. Может быть еще вопросы из зала? А, Сергей, пожалуйста, Сергей. Сергей. Сергей, очень серьезно, да, задумался. А есть возможность включить Сергея? Да. Ну, да, давайте, да. А, да. Хорошо известно, как влияет предшествующее, предшествующее событие. Да? То есть вот сейчас мы получаем, что было в 70 лет советской пропаганды и советской власти. Да? Сейчас уже 21 год безумия путинской пропаганды. Это злость, нетерпимость. Полное искажение, искажение исторического мышления и полная уверенность в том, что в Российской Федерации слэш Российской империи не нужно знать никакого другого языка, кроме русского. Опять же, уважаемые спикеры, насколько они учитывают этот фактор и как они оценивают его влияние? Спасибо. Сергей, вы слышите нас? По-моему, нет. Да. Ну тогда желающие, может быть, ответить на этот вопрос. Олег, а я не очень, уч... я не до конца понял вопрос. В чем? В чем? Что? Нужно ли учить языки? Вопрос а в том, том, что. Прошу прощения, Сергей появился. Сергей, если можно, можно да. Да, Сергей, говорите. Да, но... там проблема. Да. Картинка есть, а звука нет, к сожалению. А, микрофон, пожалуйста, включите и Слышно меня? Да, да, меня Нас постоянно... Да, да, слышно? Да да, да, да. У меня включен микрофон. Да, говорите. Слышно, да? Да. Нас постоянно пугает здесь некий, некий призрак войны. Вы знаете, ведь война развязывается тем, кто хочет, в данном случае, колониальных империй, тем, кто хочет сохранить существующий статус, понимаете? Поэтому... Мы не видим вот этой угрозы войны, потому что мы не хотим войны, Мы хотим жить на своих землях. Когда говорят об опасности, что часть нашей земли уйдет. Мой народ живет на этой земле не одну тысячу лет, еще до прихода, скажем, славян, а затем и русских. Да? И поэтому, когда говорят, что мы населяем Россию, мы не населяем Россию, мы являемся частью Российской Федерации. А Россию населяют русские. И я уважаю русский народу, русскую культуру и как педагог, самый педагог-словесник. Поэтому нужно четко различать, кто есть Россия, а что есть Российская Федерация. Коми – это часть Российской Федерации. Вот и все. И э, если какая-то республика, регион, проживает почему-то по каким-то причинам не придя к единому мнению, с федеральным центром делиться, ну, значит, видимо, на то были причины. Понимаете? И это не есть развал России. Это просто пере, как бы, То есть просто часть, какая-то часть, там республика, уходит из федерации, больше ничего. Я здесь не вижу никакой какой-то трагедии. Спасибо. Еще вопрос. есть вопрос. А, вот господин Чубайс. Так Иди вопрос мне Даниил же на дал, да? уточняющий. Да. Я с ведущим согласен. Давайте ключевой вопрос, ну не ключевой, самый простой, самый сложный вопрос о языке. Насколько готовы учить в этих республиках местные национальные языки? Кто? местное население, которое сейчас их не учит, в том числе ну, часто этнические а, Олег, А можно обострить с тобой сейчас? Да, давай. Вот сейчас просто будет огонь. Вот сейчас, да. А ты готов, допустим, предоставить территориям в Украине право преподавать свои местные языки, в том числе украинцам? А Российская Федерация готова в, в России завести хотя бы одну украинскую школу. Хотя бы одну. 140 ну, насчет миллионов украинской не знаю, я был в украинской библиотеке не раз. Да, да. Так вот, ну, ответь, пожалуйста, вот скажи, украинцы могли бы крымско-татарский язык учить? <связательно> украинцы, живущие на территории крымско крымской автономии, и хотелось бы верить со временем крымско-татарской автономии, обязательно должны учить крымско-татарский язык. Спасибо. Ну, ответ ну, был не очевиден. Да? а мой ответ несколько иной. Я считаю, что э, языки местные э, могут и должны учить те, кто хочет. Ну, это антирский подход. Возьмем, то возьмем. Можно, ну, пожалуйста, это твое мнение, а у меня свое мнение. Э, те, кто хочет учить, можно им предоставить такую возможность, причем в любых объемах. Пожалуйста. У меня короткая фактическая Но реплика. Но принуждать людей других национальностей к обязательному изучению этого языка, мне кажется, нецелесообразно. Спасибо. У меня короткая фактическая реплика, потому что вот прямо сейчас идет скандал из-за опубликованных данных в Татарстане, где выяснилось, что 38% русских школьников выбрали татарский язык в качестве родного, чтобы его учить. Тут надо пояснить, что на самом деле они его выбрали, потому что после того, как вот вели, отменили обязательное изучение этих национальных языков, единственный способ учить язык республики – это выбрать его в качестве родного, потому что он больше не преподается никак. И люди, так как они живут в Татарстане, они хотят понимать татарский язык. Они выбрали 38% ну, условно там русских родителей для своих детей возможность учить вот несколько часов татарского языка в неделю. И ну, просто была устроена по этому поводу абсолютная истерика вот в последние два дня ну, иначе никак не скажешь, там, шовинистическими идеологами, комментаторами. Абсолютно свинский комментатор, если себе позволю такую реплику Олега Кашина, который призвал Кириенко мочить татар, это просто вот его цитата, как бы, да? Вот. но я просто к чему привел этот факт? Он указывает, что люди-то учат добровольно, даже когда отменили обязательность изучения языков, они выбирают как бы, сами, потому что они понимают, что живя в республике среди населения достаточно многочисленного, не знать его языка, ну, просто проблемно, как бы, да. Поэтому я просто хотел вот так ответить на вопрос и показать, что тенденции меняются во многом, и есть, есть запрос, как бы, на это. Да, конечно. Ну, насчет изучения, вот, Сергей, насчет насчет там... изучения языков, да, я хочу сказать, что вот эта проблематика, намистация... Извне республик. Это правда. Потому что э, сам, в самих республиках люди спо, более-менее спокойно это воспринимают. Потому что нет нигде принуждения, заставления. Да? Ну, если, скажем, меня коми принуждают, э, не, не, если русского не принуждают, скажем, или другого, учить э, коми государственный язык, почему он должен учить э, русский государственный язык? Давайте говорим о равных правах и равных возможностях. У нас, получается, э, равные, но не во, но не, но, но не во всем. И равных еще и первые. А, спасибо, коллеги. Ну, Нам нужно закругляться. Я по... Да, вот господин Чубайс mm -hmm. хочет задать вопрос. А, Во-первых, я извиняюсь, какая-то разница во времени. Я думаю, что я приду до начала, уже часть дискуссии прошла. Но у меня один короткий вопрос, может быть, об этом говорили, боюсь, что нет. Вот, вот те, кто выступает за отделение, за разделение, за распад и так далее, и так далее. Не кажется ли вам, что на самом деле главная проблема – проблем политического устройства? Советский Союз уже распался, и мы, русские, проводим конференцию о России за границами нашей страны. То есть надо устроить такую политическую систему, которая всем нормально, которая все чувствуют себя хозяевами, которая все дома. Вот в этом, Если такая система будет сделана, считаете ли вы, что она возможна? Я считаю, что да. То проблема национальной идентичности, она тоже будет решена сама собой. Я просто позволил бы себе реплику. Здесь нет, по крайней мере, среди присутствующих в зале, ну то есть участников панели, тех, кто выступал за распад России. То есть ни, ни один человек не выступал, я, не выступал я, я, я за России. Я бы Россию. сказал, может быть может быть так, вообще вот само, само, само по себе слово «распад» это такое свидетельство имперского мышления, да, то есть это вот человек сидит в центре, да, и вокруг него там что-то все распадается. Федералисты э, мыслят совершенно... вы... вы, вы, вы... Нет. Федералисты, федералисты смотрят совершенно по-другому. Для них это не распад, не в категориях распада, а в категориях договора мысли. То есть есть, есть, да, да, есть множество субъектов, регионов, они между собой договариваются. В каком формате как бы, будет их договор? Федерация, конфедерация? Это, это вопрос второй. Самое главное это договорность отношений регионов между собой. А если мыслить с такой категорией, что вот есть у нас единое общее пространство, и мы так страшно боимся его распада, это, в принципе, имперский подход. просто что Штепа лукавит. Ну, в следующий раз мы его проверим на детекторе лжи. и конфедерация, я хочу спросить его, ты только что рассказывал про распавшуюся Британскую империю, распавшуюся Британскую империю. Значит, а британское содружество сейчас, это все, федерация? Я говорю, это решат сами субъекты. Ну просто как-то странно, главный, главный договор. мы, мы что? против распада, но на самом деле хорошо, что распалась хорошо, что распал. Господа, ну собственно позиции основные выявлены, у нас есть сторонники, скажем так, большего э -э права голоса регионов вот есть в этом вопросе, есть те, кто... Есть те, кто... Считает приоритетом сохранения федерации с перенаполнением ее, скажем так, содержанием. Так или иначе, история даст ответ на этот вопрос, какая из этих точек зрения возобладает, возможно, в каком-то диалоге или там конфликте, полемике. Потом, вот моя мысль, как бы, заключалась в том, что у нас есть, как минимум, вековая уже политическая традиция российского, в том числе русского республиканизма которая включает все, собственно говоря, и другие национальные составляющие, которые мы не видим часто, такие как Башкирская, Калмыцкая, Коми, о которой говорилось в связи с юбилеем создания как бы, Коми автономии. И когда мы говорим, собственно говоря, ставим вот вопрос о каких-то крайностях, как вопрос выбора каких-то крайностей, да? то есть вот некая идеалистическая, там, историческая Россия, которая при этом не является там, ни путинской, ни советской, либо вот крайность распада там, на десятки государств, которые вообще никак между собой не связаны. Я все-таки хочу напомнить, что у нас есть живая традиция политическая, на которой обновилась российская государственность 12 июня 1990 года, это традиция федерализма, это традиция признания права народов на самоопределение, в том числе внутри Российской Федерации, которую они осуществили. И с учетом того, о чем говорил Даниил, что вот проблемой этой, скажем так, республиканской российской традиции было игнорирование русского фактора, которое, который больше игнорировать нельзя, я думаю, что если мы придадим и ему должное значение и выстроим тот диалог, попытку которого мы наблюдали сегодня, то есть представителей освободительных русских национальных сил и здоровых национальных сил в республиках России, то возобновление этой традиции, продолжение этой традиции российского федерализма и Российской Федерации, федеральной государственности будет вполне реальным. Спасибо.